Да, да, Чип, Стип, что ты задний Всегда <свес> <свес> меняю, They will get you one. They'll Синтонен Синтонен Ками, чтобы любовь,